Я к тебе подойду и поглажу тебя по щеке. Прикоснусь очень нежно к уставшей седой голове. Взявшись за руки, будем с тобою, как солнце, сиять. И любовь снова силы в душе возродится опять. и опять запою до двоих на ветвях соловей, И мы друг друга согрею словами о нашей любви. И для нас будут ласточки в небе высоко летать. И для нас на земле будут снова сады расцветать. Мы прошли с тобой в жизни нелегкий, но радостный путь. И сумели, пройдя по нему, никуда не свернуть. Знаем мы и потери, и ведаем горечь утрат. Но когда мы вдвоем, наши души чуть меньше болят. Сколько нежности в наших чуть-чуть постаревших сердцах. Седины паутинки немного, виски серебрят, и морщинки у глаза легли на красивом лице. Не беда это все, если люди родные в душе. Я к тебе прикоснусь, я тронусь до да счастья рукой, сколько жизненных буря дарили мы вместе с тобой. Я хочу эту жизнь до конца с тобой рядом пройти, и чтобы даже на небе ты мог со мной рядом идти.